Доброго утра, дня вечера или ночи, в зависимости от того, когда вы смотрите это видео. С вами Дэл и... Эфи, всем привет! Да, и мы, собственно говоря, находимся в игрушке Golf With Your friends, и будем играть в гольф, собственно говоря. Mm -hmm. Да, вот так и вот. И я, пожалуй, сразу уже полетел. Как-то неудачно я полетел. И очень неудачно полетел. Так, я обратно полетел и оба. Прям рядом со мной, да? Но что-то не вышло, да? Что-то не вышло. Что-то не удалось. Так, надо. Опа. А ты прям за мной Привет. гоняешь. Э, в смысле? Ничего себе! Даешь? Оп. О, отлично. Двойной. детка. Ты пока ведешь. Но один удар меньше меня. Так, надо разбираться. Так. В общем-то, в принципе, надо тут... Надо ох, ох, ох, О, я улетел. Здрасте. Да ты прям вообще вылетел, да. А я вон дальше тебя откатился. Э, в смысле, да. лунка? А я взял. Она меня выпрыгнула. Ну вот так, да. Смысле, <зарь> <зарь> еще, еще раз? <зарь> Не хочет она тебя принимать Понимаешь, вот так вот Это не моя, Красный моя была первая О, смотри, я уже повел. Да. О, теперь да. у нас Луночка третья угу. О. Так, насколько я помню, тут нужно а -а -а, Мы все не вылетим Попасть да? в дырку Наоборот, надо было попасть в дырку Попасть? Ну да, и тогда бы мы быстро вылетели бы я Давай. Е, yeah. я тоже закончил. Так. Тут одинаково. О, смотри, смотри, да. Прям вообще. Ноздрям-ноздри mm. о, -о, -о, -о, -о, о Попадешь в тайминг? Ядрить, колотить. А куда мы так сильно-то полетели? Так. Алло. Э! Yeah. А <laughs> ты <няльево. laughs> Меня просто назад выкатили. Так, и так, сколько? Вот так. Оп! Да что такое-то, а? Обратно. Вообще не пускает. Палочка мороженого Хорошо. тебя не хочет. Во, Во. все, отлично. Ну, я не докачусь, да. Оп! Аж 5 ударов, капец. Mm -hmm. Так, ты опять у нас вышел вперед. Mm -hmm. mm -hmm. Какой? Надо с тобой решать. Так, проблемы. ага, тут у нас. Ох, ё! Вот этот я полетел, и куда я отправился то В смысле, тут нас куда-то перебросишь, что ли, нет? Могло. Опа. Так, ты за два удара, что ли, за? Вроде нас паром написано. Uh -huh. а у меня боги. На один удар больше пара. Ух, uh ё! -huh. Так, мне нужно браться за ум. причем хм. срочно. За да шарик, я думаю, надо браться. Ёлки-палки. Э! Не захотел он мне с, пер... с первого за... раза. Как ты вообще так перелетел? Опа! Есть. Опа. Ты видел просто? Ты перебор да. делаешь. Да, прям вообще, то не добор, то перебор. Так, хорошо. А если вот так... О. О. Ч ⁇ это за, за троило как аж? Ну вот так, да. О. Все, отлично. Ну как сказать отлично? Шестая лунка, а я проигрываю уже пять ударов. Да. Так, а тут надо понять, что у нас куда. Ага, это он там внизу где-то, да? Угу, Да. Тогда оп, почти в тебя. Да вообще не туда. Так, мне позицию. куба Нифига, как я дал. Угу. О, отлично, боги. <связь> <связь> <связь> Нет, не боги. Так. О, начинала начинала отыгрывать позицию угу. отыгрывать Ох. о это я знаю о а надо выше да не совсем ой блин и я перебрал тут больше нужно брать а -а -а, я нет. сейчас не представляю тут... куда нужно лететь да нужно вон видишь где флажок нам туда надо. ух ты полетел то взмыл в небеса а как нам туда переатьсяться вот... Ну вот легко, я уже в, как бы в лонке. Вот и ты туда попал. А -а -а. А вообще надо было тайминг поймать, чтобы нас вот эта крутящаяся хрень перебросила. Да, чтоб тебе. Так, ну давай, давай. Опа. И у нас разрыв стремительно сокращается. Уже восьмая лунка и я уже не так уж и сильно. О. О куда? Нет, не сильно. Молодец. Холин One. Бум. Такая же фигня. Да? Прям такая же фигня. Да, прям достижу там на самом деле не сложно. Самое главное, куда нужно попасть. ⁇ лки-палки, куда тебя повезли-то? У меня все отлично. Повезли. Хорошо. Ну, 30. давай есть, yes! со вторых. Ч ⁇ за со два? Второй. Берди. Сделал. Молодец. Достижение, ход зарабатывай ну охраны, баба. А я вот рядом. Хм. Оп. Отлично. Ладно, пар. У меня пар. Я запарился уже с этим паром. Да. О, я, кажется, догадываюсь, что тут нужно делать. Нет, это перебор, конечно. Это однозначно перебор. Я не буду так... делать. Ну и не делать, чё. Нифига себе. Это ты чё там за траекторию такую выбрал? Это вот такая траектория победная. Понимаешь, вот такая, опа, и победная боги. Так. Опять. выбросила меня. <свят> вот так, вот, да. А что ты хотел-то? Так, ты, так. походу, меня догнал, что ли? Э -э ну, почти два. Почти. Разрыв, два очка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ух ты ж. Оп. Так. Чего? Эх, куда, брат? Я поехал на задание. Ах ты ж, йохарны, ты бабай. Ну-ка вот так вот сделаем. О, полетел. Куда полетел? Зачем? Да свиду ли. Так. Я хотел бильярд. Я, пожалуй, да, да, да, да, да, я заметил. Так, я пожалуй. Да йохароны, ты Тут как, тут максималку, наверное, долбить надо. А я не знаю. Максималку ты улетишь. Давай я чуть больше, перебал. чем две. Да. да чуть у тебя больше, при... чем две. Ты Во. издеваешься, что ли? Нет, нормально. Сколько чуть больше, тут чем фигач... две. Сколько я тут фигачился? Ну, пришел тут чуть больше, чем две. И все. Так, а тут перебрал я. Ты вообще, в принципе, перебрал. Оп. Оп. Оп. Отлично. 6, да как ж ты так за 6-9? Еха, хранит, бобай, а? Таак Ты там упал, что ли куда-то Тебе все расскажу. <Jahren> <скрою> Перебрал Перебрал Эм Ты можешь, в принципе, и по другой траектории поехать Да ладно, застрял нет. Нет. скатился. ФСР скатился. Блин, а тут неудобно вообще смотреть. Ну? О, Всё? получилось. Так, ну. А я-то на одну поменьше. Только так достижения накидывают. Так. Ну, а ты как думал? Mm. Театр. Ох ты ж. Как они мешают, М -м -м -м. эти? Мешают? Как ули? Да. Я Ладно, вот у них прям. Бей. Э, э, я в ней застрял, э. В смысле я? А как мне выкатиться теперь? Да я не знаю. А ну серьезно, я бью и ничего не. никак? Да. Я сейчас со всей дури Во, видишь, все выкатился. Пипец. Вот так оно бывает в жизни, да. Бум. Да вы... И поехал обратно. Да куда ж ты прёшь-то, а? Ты потихонечку, что ж ты... Да зачем Во. ты так делаешь? Это нервы, нервы. Ты потихонечку, куда ж ты нервничаешь? что ты нервничаешь-то, а? Так. Я здесь. Ура! Так, а вот тут, наверное, чуть-чуть больше, чем один надо. Да. Бум. Целых Хорошо 10 ударов. А я 4. Это все, потому что я застрял. Я бил клюшкой. Раза 3-4. Мне пришлось ее достать. Так. О, вот это я сейчас проделал. Дела. Все. Альбатрос. Я только... альбатрос. Сколько ты тут я? долбанул? Трёшка. Ну, Где-то две с половиной. Боюсь перебить. Ага. О. А да. что будет, если в те лунки попасть? Ну ты спустишься вниз. Да ⁇ ёп! А, ты из с первого раза, да? Ну давай, ты можешь. Ура! <с, Итого, <с, я потихонечку отрываюсь. Да. О, вот это будет жесть, это будет жесть. Объем со всей дури. М -м -м, ну и бей со всей дури. Подожди, я... а надо туда прям да в том то весь и прикол куда я там завез а -а -а -а! <с> демоны <с målet> ладно тетрис эти господи Ta... а, -а, а, подожди нет там можно и по-другому пройти а -а, точно да есть. Да ты издеваешься что ли? Э? <свят> да мы тут пошли-то. <свят> Но ну, я четыре удара что ли сделал. Mm. А я думал только вон тот, я туда бил, бил, бил. А я пять ударов, кстати. Ну ничего, еще декар. Я две хотел этой платформы, как в Тетрисе. О oh, эм, да. Они mm. будут прям засасывать? Да. А. Они могут конкретно прям вот да, вот да. Вот у меня сейчас прям так и получилось. О, здрасте. Оп. Нет, не катись, ну пожалуйста, ну хватит. Спасибо. А -а Ай, демоны. Отлично. Да хватит меня катать. Да хватит. Это чё за... Всё, хватит. Блин, я сейчас... Аккуратно. Я сейчас могу долбануть? Да. И она тебя долбанет. Кататься обратно. Ну все, я, короче, о своей победе уже не переживаю. Да. Смешно. Давай, потихонечку. Да. Гольф это не твое, да, это персональный будет твой ад, вот эти вот дорожки и дырочка такая, ты куда покатился, то недобор, то перебор, молодец офисерк, ты хорошо шел, ну, да, потом перестал ты. идти. О! Ой, вот это еще надо попасть. Тут, короче, насколько я помню, жесткая карта. И чем мы так легко пролетели? Ага, вот ты дальше попади, так, чтобы не вылететь, и чтобы тебя вот эти бревны не прижали. Так. Ай. Ага, во, все, да? Оп! А, вон куда надо. Ага, ну ты видишь флажок-то, елки-палки. Все, а -а -а. да. я опять парк. <с laisser> да. В итоге закончили мы на лесопилке, разница у нас в семь очков. Но я думаю, офицерка у меня возьмет реванш на следующей карте. Ну а на этом все. Если вы хотите больше Golf with your friends, то не забывайте подписываться на канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Ну а с вами сегодня был Дел и Эфисэрк! Всем огромное спасибо за внимание и пока! Всем удачи и всем пока!